Всем привет! Сегодня продолжение рубрики обзора построек с почты. Каждый из вас может очень легко в нее попасть. Для этого нужно записать свой ролик про свою постройку с озвучкой и отправить его на мою электронную почту, которая будет в описании. Итак, начинаем. Всем привет, зрители канала All Games. И я, если попаду в видеоролик, то я вам покажу вот такую вот э, ПТСАУ шведскую старовесту 3Б. Я выпытался максимально похожим, чем танку, в танку. Выглядит его в поэтому я еще делаю механизм подъема. В оригинальной игре ты нажимаешь на кнопочку, и у нее вот так вот поднимается задняя часть. Можно также опуститься. Дальше. Я решил доработать ее и построить вот такой вот пулемет. Этот пулемет у нас а, на крыше. И он управляется. Ему, из него можно стрелять, можно крутить пушкой и можно поворачивать башней. Ну и дальше я вам покажу внутрь самого танка. У нас пушечки, джетпаки и мечи. И мечи тут у нас вот, можно сесть, и вот будет все довольно видно. Но я всегда третьего лица использую. Также вот тут вот пушка стреляет. Вот. Ну и вместе с этой стрелять разбить не получилось. Ну и так даже ушку что я редко с кем-то на ней катаюсь. Вот так вот взять можно и стрелять. Можно управлять этой башней пушкой с места водителя, который находится в самом корпусе. А если, если ты управляешь башней, то самим танком управлять сюда не получится. Только башней и пулеметом. На этом все. Если я попаду в видеоролика, будет очень классно. Всем пока. Привет, тургейманс. Это наша постройка с моим другом Глебом. Давай, что мы тебе его сейчас покажем. В общем, это наше общежитие. Тут есть такая кроватка, стульчики, хлеб, тыква, ну, тортик и конфетки. Тут даже есть рубильник, камера. Пошли дальше. Тут есть вот такая вот... Тут есть такая шлюпка с мотором. И также тут есть у нас мо э, мостик, чтобы можно вот, выживаться. Тут вторая шлюпка, если мы успеем добраться за той. Тут такие ракеты, можно летать. Также тут есть турбин, только мы их редко используем. Также тут есть лестница наверх, но об этом уже потом. Тут вот такая моя водительская кресло. Я управляю мотором нашей э, э, киборгоубийцей. Забыл сказать, что это киборгоубийца, а не просто лодка. Тут такое секретное место, тут пассажир будет сидеть. Да. Тут недоработочка. Также тут есть кружка. На ней можно летать. Тут, тут есть вот ракета. Ви, э, только не помню, где она у нас находится. Также тут есть э, такая тюрьма. Забыл про сказать. Тут э, как бы туда мы садим людей, которые себя плохо ведут. Также тут есть такая ограда и пушка. Тут есть тоже такая ограда. Да и в принципе, я думаю, я все показал. Да, а, нет, забыл. Еще тут есть офис менеджера и еще вот такой способ эвакуации. Все, теперь точно все показал. Так, ну, пока убили. Надеюсь, попадем в ролик. Привет, я построил вот такую вот ракету. Она умеет летать. И стрелять еще потом покажу что она еще умеет полетели она умеет летать вот так и у нее есть вот такие поршни чтоб наша ракета стояла еще пушки и гарпуны есть нажимаем на клавишу W и у нас выдвигаются поршни вот тут сидят пассажиры, вот тут водитель. Для записи роликов созвучки подписчики чаще всего используют бесплатное приложение БандиКам. Ссылку на него я оставлю в описании. А на этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока.